Грохот, и грохот, и вот этот пожар страшный. И я не знаю, что это. И дым такой черный. Саша, быстрее, сапки". сейчас моей бабушке звонить. И дыма. грохот, и грохот, и грохот. И что это, я не знаю. Это такого пожара я не видела в жизни. Это возле нашего дома, прямо. Почему это происходит? И что там такое? может быть такое. Это жилой дом живем. Это есть Краснодарский край, третий микрорайон. И все время что-то грохочет. А что это грохочет, я не знаю. не знаю, что это такое. Я не могу на это смотреть. Видно возгорание топлива с одного из баков. К сожалению, вот здесь больше видно разрушения дома. Это просто ужасно. скажем так.